Всем привет! С вами Кузнецов Никита. Это видео я посвящаю тем, кто устал от Оливье, селедки под шубой и прочих новогодних вкусняшек. Сегодня я хотел бы рассказать о трех простых упражнениях для подготовки ног, которые позволят вам более быстро, точно и резко двигаться ногами во время игры на счет. Итак, какие же это упражнения? Первое упражнение это банальные прыжки через скакалку. Второе упражнение – это прыжки через лавку. И третье упражнение – это игра в ножки, так называемая. Сейчас на видео мы посмотрим все это и разберем, как правильно выполнять эти упражнения. Прыжки через скакалку осуществляются с одной ноги на другую, на носках. Упражнение важное. Обратите внимание, надо прыгать на две ноги, приземляться и жестко втыкаться в пол. Прыжки осуществляются мягко на носках. И плюс второе упражнение, иногда вы подпрыгиваете и прокручиваете скакалку в там, 3, кто-то может 4 оборота. Тоже хорошее упражнение. Прыжки через лавку выполняется с максимальной возможной скоростью для вас высота прыжка над лавкой должна быть максимально низкой и приземление должно быть мягкое на носки ни в коем случае не на пятки и заключительное упражнение игра в ножки либо пятнашки обратить внимание вы должны наступать на ноги своему сопернику аккуратно все это делать чтобы не нанести травм и э, с максимальной динамикой что хотелось бы добавить в конце Выполняйте эти упражнения Обязательно систематично Прописывайте себе планы То есть в этот день я должен прыгнуть Столько-то, столько-то раз За такое-то такое количество времени И постепенно увеличивайте нагрузку Обязательно прописывайте свои цели Иначе вы их не достигнете И э, благодаря грамотному грамотному целепланированию вы выйдете на хорошую физическую форму, что впоследствии даст вам большой плюс при игре в настольный теннис. Итак, друзья, если что-то непонятно, остались какие-то вопросы, пишем комментарии, ставим лайки, нажимаем на этого чувака в углу, подписываемся на мой канал и всем пока, до скорого!